Какие страны Украина считает своими друзьями? В Польше полиция предотвратила гонку стрит-рейсеров. водитель сбил ребенка и родителей, его объявили в розыск. На польской границе можно сделать вакцину от коронавируса. Неоновый двор Вроцлава провел праздник в свою честь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 На трех пограничных пунктах Медика-Шагини, Гребина-Рава-Русская, Дорогуск-Ягодин расположены временные пункты вакцинации. Прививку можно получить сразу после пересечения границы, а на пограничном переходе Корчево-Краковец можно сделать вакцину в мобильном пункте примерно в 30 км от границы на МОП-Замехов. Пункты вакцинации и тестирования доступны круглосуточно. Привиться могут иностранцы, едущие в Польшу работать. Необходимо иметь разрешение на работу или заявление о намерении трудоустройства, а также студенты. Прививки проводятся четырьмя препаратами Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson. Тестирование, заполнение бумаг и вакцинация займет 30-40 минут времени. Услуга, включающая тест на COVID-19 и вакцинацию, стоит 130 злотых, сама вакцина является бесплатной. После вакцинации вы получите направление на прививку второй дозой, которую можно сделать в любом месте. В Нижней Силезии 6 июня на дороге от Сгажельца к Богатыни произошла авария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 Известно, что человек бежал за границу, чтобы избежать ответственности. Злоумышленнику грозит 12 лет тюрьмы. Какие страны Украина считает своими друзьями? Офис президента Украины назвал страны, которые считаются главными друзьями. Это США, Канада, Литва, Польша, Турция а также те страны, с которыми Украина строит стратегическое партнерство, заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибиган в интервью на YouTube-канале «Европейская правда». Безусловно, построение дружественных отношений с соседями всегда приоритет для каждой страны. С точки зрения дипломатии, Венгрия – важный наш партнер в Европейском Союзе, сосед и страна НАТО. Поэтому очень важная страна для нас, заявил Сибига. Полицейские из Гожьего Великопольского предотвратили ночную гонку уличных гонщиков из нескольких десятков автомобилей, сообщил в пятницу Григорий Ярошевич из Управления городской полиции в Гожево-Великопольском. Водители собрались ночью в четверг 10 июня. На гонке присутствовали не только местные владельцы авто и мотоциклистов, но и приезжие с других воеводств. Гонки или дрифты можно практиковать только на подготовленных для этого треках. Полицейские не допустили незаконные гонки. Они хорошо подготовились, так как ранее получили информацию о предстоящей акции. В этом году это уже не первая гонка, которую установили полицейские. Праздник Двора Русская 46 является совместной акцией общественных организаций, учреждений культуры, клубов и художников, имеющих здесь свои студии. Все вместе они создали место для культурных встреч Włocickich miarę prijacji, no i proste dla zlecieni. Pomysł na święto podwórka zrodził się właśnie po to, żeby pokazać mm, mieszkańcom Wrocławia, czym tak naprawdę na co dzień się zajmujemy i e, pokazać to, że mm, wspólnie potrafimy współtworzyć przestrzeń, to wyjątkową przestrzeń, czyli hub kulturalny, który jest miejscem spotkań, miejscem mm, rozmów, miejscem oddolnych inicjatyw. Teoria właściwie święta podwórka, chociaż wtedy to się tak nie nazywało, sięga 2012 roku, kiedy tutaj na tym podwórku jeszcze wtedy nie odremontowano. No, odbywały się pink-pickniki, czyli takie wydarzenia, które też właśnie oddolnie były organizowane przez instytucje i podmioty, które mają tu swoje siedziby i nie tylko. I wtedy to podwórko właśnie żyło i pokazywało, że można w tej przestrzeni wyjątkowej, która jest przestrzenią alternatywną, kulturalną, zorganizować coś, co będzie alternatywą właśnie do tego, co się dzieje w innych miejscach we Wrocławiu. Так, в субботу с 14.00 неоновый двор Врослова был переполнен гостями, которые могли увидеть и услышать культуру в разных измерениях. Гости могли послушать концерты, посетить выставки, ярмарку разных изделий, спектакль или просто провести время с друзьями в необычном месте города. А теперь к другим новостям. С понедельника поездки из Польши, Румынии, Монако в Чехию осуществляются без ограничений, связанных с коронавирусной пандемией. Однако для поездок на коллективном транспорте необходимо пройти тестирование на COVID-19 или предоставить справку о вакцинации. Двое польских школьников нашли кошелек и вернули его владельцу. В кошельке было всего 170 злотых и маленькая иконка. Никаких других зацепок, визиток или документов в нем не было. Поэтому парни обратились за помощью к полицейским. Как оказалось, владельцем был гражданин Украины. Он был очень благодарен, что ему вернули потерянное. И дело даже не в деньгах, а в иконке, которая имела большую сентиментальную ценность. Полицейские наградили подростков небольшими подарками и официально поблагодарили. Во Врослове оштрафовали женщину, подделавшую тест на коронавирус. Во время проверки документов сотрудники пограничной службы из взрослого обнаружили молодую женщину, которая должна была быть на карантине.